Итак, вновь я решил сыграть в неправильно я называл ее в прошлом видео моем, да, кто ее смотрел, те, наверное, уже подметили. Но, ребятки, приношу свои извинения, у меня не так хорошо с английским, как хотелось бы, я обязательно с этим поработаю. iLens, друзья, у нас в эфире, играем в песочницу, в приключенческую выживалочку, сейчас посмотрим какой-нибудь совершенно новый режим. А вообще, ребятки, какие бы вы хотели режимы э, в моих видео, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Я обязательно все прочитаю, учту и, возможно, любимый вами режим будет э, уже э, опубликован в следующем моем видео. А, так, ну что ж, в чем мне сейчас, как говорится, во что мне поиграть в этой игре? Ну что ж, создали мы вчера учетную запись свою, есть, значит, у нас, есть у нас учеточка, создали мы персонажа. Пока что у нас, так, никаких кредитов, ничего нет, мы сейчас попробуем все-таки выберем себе игру. Ну что ж, давайте попробуем какой-нибудь новый режим для себя а, Вчера мы, значит, играли в Playlands А сегодня я, наверное, попробую, а, поиграя в песочницу Попробую, ребятки, открыть что-то новое Ну что ж, у нас, у нас песочница и у нас, значит, здесь описание игры Получи остров, а, сгенерированный по твоим условиям А затем раскрой свои творчес... свой творческий потенциал Неуязвимо, обли... облетая остров а, и имея доступ к любому и каждому ресурсу игры Так... Что-то я не понял, это, так сказать, творческий режим, я так понимаю, да, здесь можно творить все, что угодно Кстати, давайте попробуем, я этот режим еще не успел посмотреть Начнем, наверное, новую совершенно игру, погнали Так, создадим новую, так, что у нас здесь? Изменить выбор, подтвердить, так, так, так Ага, запустить новый сервер можно, да, это у нас локальная, а это мы можем запустить новый сервер, либо присоединиться к кому-нибудь, но, естественно, только в открытые, на открытые сервера мы можем а, к кому-нибудь попасть, Ну, я так понимаю, давайте создадим тогда локальную. Мы можем, ребятки, также запустить свой собственный сервер. Ну, я, скорее всего, это сделаю, ребятки, в следующий раз, в следующей серии. Сейчас же мы попробуем локалочку, новую игру давайте создадим. Нам тут предлагают на выбор несколько преднастроек для одиночной песочницы. Так, расположение «Влажные тропики» имя мы можем, кстати, задать имя нашей игре. Давайте, ребят, попробуем просто в одиночной поиграем. Мне просто интересно, что же здесь за песочница такая? Так, все рецепты открыты. А, без урона от игроков а, Да, давайте просто а, по стандартным настройкам начнем новую игру Я хоть посмотрю вообще, а, что игрушечка нам представляет Я все-таки во вчерашнем моем видео не все подробности раскрыл Я бы сказала так я бы так сказал, что я только поверхностно а, а, показал вам, что вообще можно делать в этой игрушечке А, а в игрушечке под названием Islands, друзья, можно делать очень-очень многое Так, ну что ж, а, мы появляемся вот на таком вот острове у нас то ли сейчас песчаная буря, то ли что ли, не пойму. Видимо, я неудачно попал, и у нас реально какая-то буря. Так, что мне предлагают? Что у нас имеется у меня в инвентаре? Можем открыть инвентарь, нажав на кнопочку «И». Я уже, смотрю, экипирован по максимуму какими-то супер-пупер супер какими-то шлемами, перчатками, да. Какие-то сапоги у меня тоже с какими-то непонятными индикаторами. Так, что у меня есть? Зажженный факел. Да, также, ребят, на кнопочке мы можем просто-напросто выбирать. Это у нас какая-то пушка или что это такое вообще? Увеличить существующий а, ландшафт. Это какая-то пушка, которая у нас что-то делает. Ага, это у нас пушка, которая поднимает горки. А, а опускать она может, интересно? Так, а если... А, режим изменения можно здесь по. Удалить Да, можем поднимать, можем уменьшать ландшафт Вот такая, ребятки, суперская пушка есть у нас с которой мы можем просто преображать ландшафт местности Как нам заблагорассудится Так, палку А палку можно подобрать, интересно? Как интересно мне подбирать предметы Так, палка а, взять Взять мы можем на правую кнопочку мыши Так, ну что ж, какие здесь еще есть режимы? Режим, значит, изменение, Выровнять любую поверхность Ага, понял Замечательно. Так, еще какие у нас типы есть режимы? Сгладить местность. Так, принято. А это у нас что, окрасить тип местности? А как он окрашивается? Надо, наверное, выбрать какую-то краску. Размер кисти, кстати, мы можем тоже выбирать здесь, а, нажим, нажимая, ребят, соответствующие клавиши. Все, ребятки, клавиши есть в подсказочке у нас вот в, справ в, правом, в правом нижнем углу. Так, э, можем, кстати, лететь, два раза нажимая на пробел. И да, мы, ребятки, не просто здесь летаем, как бы там... Как бывает обычно в творческих и одиночных режимах в разных других играх, не буду называть, каких вы, наверное, все знаете. Тут мы можем вот так вот просто нажать, и у нас реально наш персонаж летит на каком-то специальном устройстве, черт побери, да? Так, а как можно, как можно отдалиться и выбрать какой-то другой вид, например? Так, это мы открываем на F1 подсказочки всякие, подсказочки, Тут у нас, ребятки, просто мама не горюй. Есть у нас даже автомобили, офигеть, помимо перемещения пешком, ты также можешь использовать автомобиль. Автомобили, корабли, лодки, а также э, рюкзаки с пропеллером, собственно, на котором сейчас я и летаю. А для работы автомобиля тебе нужен хотя бы один двигатель. Для работы паровых двигателей нужна древесинный уголь, а другие двигатели работают от а, айландийных -лан, ай батарей. В общем, ребятки, достаточно интересно все оказывается здесь. Закончить управление. Ручной тормоз. И тут подсказочки мне идут. Так, а, также есть алхимия. Я так понимаю, здесь тоже мы можем с помощью каких-то ингредиентов создавать зелья, да. А, базовые инструменты. Так, нож, молоток, топор, Пила. Есть несколько инструментов, которые тебе просто необходимо иметь в своем инвентаре. Так, барьеры. Это что у нас такое, когда ты начинаешь новую игру в режиме исследования, тебе предоставляется генератор защитного барьера. И как же он активируется, интересно бы узнать. Так, способ починить его. Какой же, что же, что за генератор такой? Так, вообще, что, что, что, вот это такое за пушка? Снижение. Левая кнопочка, а, пробел, у нас, значит, этому взлетаем. Так, это что у нас за пушка такая, я не пойму. Это такое ощущение, как будто какой-то а, пулемет, который а, уничтожает все а, на своем пути. Будь то это деревья, да, будь то это кусты. Это у нас уничтожитель какой-то, да, просто такая-то что за пушка такая. Смит режим активный покрасить. Это у нас, так я понимаю, окрашиватель какой-то, но... Ага, мы можем вот так вот, ребятки, даже окрашивать поверхности. А интересно, можно пусть? Да, ребятки, ничего себе. А, ну, вы ребят не смотрите, что я так удивляюсь, потому что я играю всего лишь второй раз, первый был вчера. Кому интересно, можете посмотреть. Это я, так понимаю, нажатием на буковку Q. А, если кто играет на... на клавиатуре, есть выбор эмоций. Мы можем вот так вот выбрать любую эмоцию и взаимодействие с другими игроками. Черт возьми, можем помахать. Вот так вот прямо э, в летном режиме. Давайте попробуем. Ну-ка, получится ли у нас помахать? Нет, не получается. А если сесть? Так, давайте попробуем сядем и пома помашем. Да, можно, ребятки, стоя на земле, только использовать все эти эмоции. Это что у нас такое? Можно гангам. А, так, так, так. В общем, очень много, на самом деле, эмоций, которые мы можем, ребятки, вот так вот выбирать. На самом деле, большой список. Я вот посмотрел сейчас. Гангам, помахать. Так, это что такое? Так, это у нас нет Головой мы крутим, значит а Далее, что такое? Это что за плюсик? Ганган, -ган, да э, Дополнительные, я так понимаю, эмоции всякие разные разно... А, мы сюда можем... Это, ребятки, клавишам привязку мы делаем И как же, интересно, как же интересно их использовать Я даже не знаю Скорее всего, нажать, нажатием на какую-то клавишу Мы используем, ребятки Вот эти вот, вот, эти вот наши эмоции а, да, надо, ребятки, разбираться. А, восьмерочка мне пишет. Эмоции. А, так, так, так. А, наверное, скорее всего... А, так, это что у меня? Это я, ребятки, кулачным боем сейчас занимаюсь. Да, можно здесь вообще много чего делать. М -м Отлично. А, я бы как-нибудь как время суток сменил на более такое нормальное, чтобы было меня лучше видно. Ну да ладненько. Так, а, все пушки мы просмотрели. Факел, я так понимаю, нужен просто чтобы для, для того, чтобы давать свет. Так, фонарик нужен тоже для того, чтобы давать свет, но факел, по-моему, посерьезнее светит, чем вот этот фонарик. Замечательно, я прям просто уже хочу какую-нибудь одиночную выживалочку здесь замутить. Это что такое? У нас спелая кукуруза, поле кукурузы здесь у нас находится. Мы можем, наверное, как-то ее срывать, да, давайте попробуем. Раз, готово, и я так понимаю, кукуруза у нас как источник еды используется Я не хочу есть Ну, понятно, мы же сейчас играем в таком креативном режиме, где у нас э, ничего не кончается, мы бессмертные и так далее. Это, ребятки, я делаю для того, чтобы просто показать, э, что же, какие возможности и, и имеются в игрушечке под названием Islands. Э, давайте подойдем к этой девчуле и посмотрим, что она может нам предложить. Так, ты кто такая? Ты что вообще здесь делаешь? Э, обычно персонажи вроде тебя так просто не стоят. Не стоят так. Прирожденный воин добавлена трава. Как-то с ней взаимодействовать-то можно или нет? Всякую ерунду собираю, типа хлопка. Да-да-да, только нужен он нам или нет, я не знаю. Так, давайте посмотрим в инвентаре, есть ли у нас хлопок. Да, есть. А, кстати, как так? Что-то как-то внезапно, внезапно, очень быстро <laughs> я, э, я, значит, изменил как-то погодные условия. И то ли это баг какой-то был, то ли что ли, но исчез внезапно туман и стало вдруг светло. Так, давайте подойдем еще раз к этой девчуле. Она, наверное, по-любому что-то может нам сказать, нет? Ты какого черта здесь стоишь-то, я не понимаю? Ты вообще, что за раса такая? Давайте в нее из пушечки попробуем. Так, взяли и удалили. Это, ребятки, у нас была пушка, которая удаляет. Так, давайте пройдем еще немножечко. Я так понимаю, это что-то вроде поселения было. А это у нас местная фауна. Это у нас хищники. Это у нас какая-то кошечка. Это у нас тигр здесь даже. Смотрите, нифига себе. Да-да-да, вот так вот красочно достаточно здесь есть Там кабанчик бродит Ну да ладно, ребятки, давайте попробуем Как-то, я не знаю, построим какое-нибудь жилище Что ли, для начала Чтобы не было совсем все так печально Чтобы у нас был хоть какой-то Хоть какая-то цель Давайте сейчас выберем для этого место под джунглями, по, джунглям, по каким-то бродим По саванне ли На берегу вот такого моря Камень, кстати, тоже можно, наверное, подобрать Или просто его надо удалить Так, что это за... Это пушка для окрашивания так, это пушка, так, подождите-ка, это тоже окра окра окрашивание может делать. Вот эта пушка, нет, это просто у нас пулемет, который удаляет лишнее. Так, это у нас окрашиватель, но это у нас, по-моему, штука, которая окрашивает объекты. Типа вот таких вот деревьев, да, раз, и мы покрасили. Типа вот животных, животных тоже можно красить, офигеть. Так, один, два, три, покрасить. Так, а что это такое было? Что-то я не понял. Мы когда подходим к животному, у нас какие-то циферки появляются. Так, секундочку. Это я не с той пушкой. А, да, вот с этой, кстати, можно покрасить. Так, здесь мы тоже можем покрасить. Всех, ребятки, животных перекрасим в тот цвет, который нам нужен. Я так понимаю, мы можем... Ага, даже свет есть у этой пушки. Это у нас... А, у нас фонарик на голове Поэтому, ребятки, у нас все так хорошо светит Блин, вот как менять время суток? Я не знаю, подскажите мне, ребятки Должна же быть здесь какая-то консоль Где можно задавать команды Быстро как-то стемнело прям Я не ожидал, что здесь так быстро темнеет. Давайте, ребятки, посмотрим дальше, что у нас есть Так, барьеры я посмотрел Дальше бой Это я тоже, можно сказать, посмотрел воскрешение Что будет после того, когда ты умрешь, зависит от кон конкретного сценария После смерти ты возродишься в своей последней точке Появления на кровати, которую ты разместил и на которой ты спал Но это, в принципе, как в Майнкрафте Также размещаем кровати и резаемся возле последнего места, где мы поспали Последней кровати, где мы поспали Так, когда речь идет о выживании на острове необходимо учесть несколько факторов Прежде всего учти, что каждый регион имеет свои климатические условия Приспособиться к которым очень важно Так, носи соответствующую одежду Огонь является хорошим источником тепла Вылезай из воды, чтобы не замерзнуть Учитывая высоту местности, используй бинты, чтобы лечить раны Ешь а, приготовленную еду Ничего себе здесь сколько аспектов выживания Это даже дождь у нас есть, друзья, смотрите Даже дождик Ну что ж, ребят, в обзоре у нас игрушечка Islands. Это вторая часть если кто, ребят, хочет посмотреть первую часть, у меня есть видео на канале, можете перейти посмотреть, ссылочка будет или в конце видео, ну или же просто вы можете в плейлисте найти а, первый видосик. Ну и вот, а мы, ребятки, продолжаем. А, здесь у нас конкретно обзор песочницы идет и а, смотрим на возможности. Ничего себе, дождик начался. Я так понимаю, мы здесь можем как-то строить, а как строить? Вот это я еще пока, друзья, без понятия. А, как вот я клавиши назначаю, интересно было узнать. Можно ли как-то с этих клавиш убирать а, ненужный нам? Так, выкинуть можем, да? Но это выкидываем мы напрочь, короче, из нашего инвентаря. Если мы делаем выкинуть. Вот эту траву тоже можно выкинуть, по идее. А как ее поставить, интересно, можно ее поставить? Я вот, например, хочу просто взять эту траву и поставить куда-нибудь. Нет. Ее, видимо, можно ставить только в определенные места. Вот сейчас у меня в руках трава. И ее, к сожалению, нельзя. Так, вот, вот так у нас светит фонарь. А вот так у нас... Так, это у нас факел. А вот так светит фонарь, каким-то зеленым... А, светом. Зеленый просто фонарь какой-то. Так, давайте поднимемся на гору. Так, перекатики делаем. Про перекатики, ребятки, не забываем. Персонаж на Shift можно с перекатики делать. Замечательно. А что, ребятки, вы думаете по поводу Islands? Пишите, пожалуйста, свои комменты. Братишка скричиха обожает. Это для него как топливо для разогрева. Поэтому, ребятушки, вам ничего не стоит. А мне очень даже будет полезно и важно. Так, забрались мы на какую-то гору. И... Ничего тут такого нет а, Ну что ж, а где, пос, где можно карту посмотреть? Так, нажав на букву М, мы видим карту Интересно, большая тут карта или же нет Мы просто сейчас вот на таком острове а, бегаем Вот точечка, я так понимаю, тут я А вот это что такое? Это здесь я реснулся Это место а, нашего, я так понимаю, возрождения последнего Собственно, если мы сейчас помрем, мы там же, наверное, и а, появимся Так, идем дальше Шаримся по лесу, я пока, ребятки, играю в режиме песочница, то есть я не уязвим, на меня ничего не действует, я просто смотрю окружающую местность для того, чтобы понять вообще, что ожидать от этой игры. Так, ну я вот на таком острове, а интересно, есть ли здесь другие острова? Я на одном из них сейчас нахожусь, нажатием вот, да, мы видим, что остров достаточно не маленький. я думал, гораздо меньше это кто такой? Это у нас медоед, офигеть, разнообразные, ребятки, здесь вообще фауна, так же, как и флора, то есть животные вообще самые разнообразные, я так понимаю, животные зависят от биомов, в которых они находятся, разнообразие, я имею в виду, животного мира, зависит от того биома, в котором мы находимся. Одну хижину здесь какую-то нашли с какой-то девчулей, но, я так понимаю, мы с ней нормально взаимодействовать сможем только при том, когда мы будем играть в нормальное одиночное выживание. Не просто в песочницу там, а реально в выживание. Так, так, так. А как, интересно, можно выключить фонарик на моей касочке? Есть ли... А, да, есть. Можно, ребятки, вот сюда навести. Можем мы каску даже снять. И просто ходим с факелом. А у факела у нас, интересно, есть, как говорится, ресурсы. Ну, думаю, что в этом режиме его здесь точно нет ресурса. Я думаю, ресурса когда у нас он начинает пропадать. Так, это у нас один остров, но я-то знаю, что у нас здесь... Гораздо больше островов Так, нажав на буковку О Мы видим, ребятки, предметы Создание предметов Это у нас все предметы Ни хрена себе, сколько здесь предметов То есть все предметы я открыл И здесь у нас их очень-очень большое количество Как мы видим, я сейчас мотаю вниз И действительно поистине Огромнейший просто список всякого Вот у нас кровать, пожалуйста Железная кровать Есть деревянная кровать да, Железная скамья так, так, так. Не знаю насчет деревянной, но железную я нашел. Всякие, ребятки, разные штуковины, железная кирка. Да, в общем, здесь богатый инвентарь, конечно же, может быть. Давайте промотаем до конца. Да, вот здесь в конце мы все-таки нашли тот самый фонарь, который у нас есть. Это у нас какие-то, типа, аккумуляторные батареи, да, то есть продвинутое что-то уже. Здесь у нас есть и столы, и стулья, все что угодно. Но я так понимаю, в креативном режиме, мне можно брать все, что я захочу. Так, а что я хочу, интересно, взять сейчас? Это циркониевые ботинки. Так, можем мы взять их? Нет. Создать кузница. А, нет, мне пока нельзя создать. Но я бы сейчас все-таки их создал. Или мне в креативе не разрешается брать то, что я не могу создавать. Не знаю пока еще. Еда. Так, три штучки. Это типа у меня есть три штучки? Или что? Рабочая станция, кукуруза. Вот сейчас у меня вижу, что кукуруза есть. И мы можем сделать, я так понимаю, еду. Так, ну что ж, давайте еще немножко пробежимся. Мы здесь уже на краю острова. У нас концовочка острова. Если мы сейчас туда вниз сбежим, мы поймем, что здесь все, ребятки, конец острова. Дальше идти некуда. Но здесь реально нужно развиваться. Я сейчас просто исследую смотрю, что вообще здесь есть. Интересно, а если мы полетим через океан? Кстати, так, давайте посмотрим, что у нас есть в воде. Если вообще что-то по поводить. В водичке, ребятки, мы тоже можем плавать, но... Но не знаю, с чем мы здесь можем взаимодействовать Я, в принципе, сейчас могу плавать хоть сколько Потому что у меня, сами понимаете, что креативный режим Вода здесь, кстати, такая, достаточно реалистичная, я бы сказал Ну как, не считая вот этих вот прямоугольничков Которые у нас появляются Так, это что такое? Корал? какой-то мы нашли Как его взять? Ага, я даже могу его взять, офигеть Так, у нас он на, на циферку 0 мы, кстати, ребятки, можем помещать предметы, просто выбрав предмет вот так и ä, поместив его в внешний мир. Так, а вот эту траву почему я не могу? Надо ее на ноль поставить обязательно или что? Так, поставили на ноль. И что? Так, так, так. На ноль мы поставили, значит, травку. Нет, все равно нельзя. Какие-то, ребятки, предметы можно размещать, а какие-то вообще никак. Так, ну что, попробуем полетаем. А, мне интересно все-таки узнать, где... А, можем быстрее летать? Нет? Нет. А, нет, слишком быстро летать мы не умеем. У нас скорость, я так понимаю, ограничена. Так, а когда, интересно, у нас утро-то настанет? И что это за странный звук такой был? Как будто что-то пролетело, просвистело. Ну да, достаточно долго мы здесь летаем. Я думал, гораздо быстрее. Так что, это у нас шторм, что ли, начинается? Вы смотрите, погодные условия, как, ребятки, меняются. Нифига себе, мне это уже нравится. Охренеть просто так всякого, ребятки, вокруг навалом засохший филодендрон а взять сено в общем, берем, ребятки, мы все подряд без разбора а, как вот эти деревья, интересно, можно рубить наверное, есть какой-то топорик инвентарь, а поиск а есть топор какой-то, но это я смотрю по инвентарю так, а есть как как как какая-то возможность взять а, предмет и... Так, топор. Есть топор? Нет, у нас топор. Давайте попробуем, найдем топорик. Да-да-да, друзья, есть топорик, железный топор. Но для того, чтобы его сделать, нужен любой молоток и слитки. А как мы, интересно, сделаем слиток? Так, этот предмет на... найден в мире, он не был изготовлен. Ага, а так-то просто мне что, не могут выдать? Я же в креативном режиме, в режиме песочницы, мать вашу, дайте мне что-нибудь такое. Чтобы я смог этим воспользоваться Ничего, ребятки, мне не дают Тут надо реально исследовать и исследовать Так, это у нас попроще топор Тут нужна любая веревка Камень и палка Палки, кстати, ребята, у меня есть а, Веревки, о, да-да-да Веревки можно из травы сделать Вот, я вижу, сейчас у меня возможность появилась И теперь нам для того, чтобы сделать а, Топорик вот такой Достаточно найти просто один камушек А мне, навалом должно быть везде в округе Так, шампиньон, это у нас грибочек Камней должно быть реально да, хрена. Так, изогнутая ракушка. Так, а что у нас с камнями? Мне бы камушек какой-нибудь. Зачем мне эти ракушки? Так, это что, тоже у нас ракушка какая-то? Офигеть, короче. Так, вы видите, ребятки, от того, что погода у нас сменилась, а волны на воде стали гораздо больше. А так как здесь есть возможность строить корабли, я думаю, это будет очень интересно. Камень. Я взял камень. Итак, ну что, где мой топорик? Кстати, когда мы собираем нужное количество а, компонентов, у нас сразу же появляются разблокированные вещи, которые мы можем создавать. И вот тот самый топорик, который я хотел создать, он уже нам доступен. Давайте создадим топорик. Так, а, палка удалена. И поищем его в инвентаре. Да, ребятки, каменный топорик у нас в руках. Замечательно. И давайте попробуем сейчас им по взаимодействию. Нам нужно нарубить дерево. Вот это дерево. Ох ты, как он рубит-то еще с таким эффектом, с каким-то офигенным просто... Да, ребят, дерево. Смотрите, когда мы рубим, у нас полоска появляется внизу дерева, как будто мы реально рубим дерево. Так, и... И у нас, ребятки, здесь прям даже падает это дерево. Я думаю, как-то попроще будет здесь оформлена анимация. А тут у нас прям... И мы начинаем сейчас что делать с ним? Оно у нас куда-то вообще копится? Нет, я не пойму. А вот это что такое? Это у нас сено. Это у нас трава. А это что такое? Оранжевая изогнутая ракушка. Это поблизости, я так понимаю, что-то. Так, ну что, как дерево-то добыть до конца? Мы же еще не добыли, я так понимаю. Раз. И... Это я что, кусок от него отрубил? Давайте попробуем. Так, нифига себе, сколько бревен. И теперь, я так понимаю, эти бревна можно брать. Интересно, в каких количествах, в каких количествах я эти бревна могу брать-то? Да, это вам, ребятки, не Майнкрафт. Здесь все гораздо, гораздо тоньше, я бы так сказал. И... И детализирование, что ли, в этом плане. Вот мы сейчас берем бревна. Что-то какая-то ночь длинная. Она как-то быстро наступила. И так, длится долго вообще. Интересно, сколько по времени она еще будет длиться? Мне уже что-то немножко ночью поднадоел. Я хотел днем записать. Так, здесь же, наверное, по-любому можно время суток ставить на дневное это нет? Так, игра, социалка, магазин, кодекс. Покинуть игру, режим песочницы. Так, так, так, время сыграно. Почему время не пишется? Я же вроде отыграл. Настройки игры, обратная связь. Нет, здесь такой настройки, к сожалению, нет. А может быть, есть какая-то другая, какая какой-то другой у нас интерфейс, где есть возможность настраивать окружающую среду. Так, это у нас костюмы. Это у нас питомцы, любимцы, которых тоже пока нет. Так, создание, мы это уже с, с, это, с этим ознакомились. Кстати, ребята, в создании теперь нам можно делать из, из того дерева, которое мы добыли, различные... А, всякие штуковины Так, мы их можем покру покрутить? Нет? А как-нибудь так вот если... Да, ребятки Мы даже их покрутить можем, если пожелаем Этого, так, бревенчатый блок а, Требования, значит, топор И бревно, и сколько мы создаем Бревенчатых блоков, так, удалено А топор, интересно, ломается у меня или нет? Так, давайте создадим еще таких блоков Немножко Так, где они у нас появились? А, бревенчатые эти блоки Давайте глянем так, вот он, бревенчатый блок, вот эти бревна. А что мы, интересно, с ними можем делать вообще, с этими бревнами? Так, ага, вот так вот, ребят, взяв бревно, мы можем перейти, типа, в режим какой-то в строительство, что ли, я так понимаю. И у, нас, и у нас здесь, ребятки, что удобно, и мне нравится то, что а, мы не рандомно куда-то ставим, а, ну, по своему желанию, конечно, можем все это ставить. Но у нас есть специальная, как бы, линейка такая, которой мы отмеряем, сколько чего нам нужно. Почему-то вот здесь вот, когда мы отдаляем... Я не знаю почему, видимо здесь нельзя, нет, можно ставить, а как обратно убрать? А просто-напросто на... нажав на правую кнопку мыши, все достаточно легко и просто, ребятки, я думал гораздо сложнее Так, ну я так понимаю, э, вот эти вот квадратики, это что-то с чем-то связано идет Типа, если мы ставим так, то здесь, наверное, можно будет между пленами что-то расположить, да, еще Давайте попробуем вот так поставим Или нет? Так, а поворачивать как? А поворачивать нам нужно... Ага, поворачивать можно на... Так, на F, отлично, и на G. Ага, а G это у нас вокруг своей оси на определенное количество градусов. Так, давайте сюда. О, у нас уже, у нас уже, ребятки, расцвело. Замечательно, как раз в самое время что-нибудь построить. Блин, зачем я это убрал? Ну что ж, ребятки, строители пока из меня здесь вообще никудышный. Поэтому то, что сейчас сможем, мы построим. Вот так как-то мы сделаем. М -м так, да, давайте. Ага, зачем я убрал? Так, секундочку, еще разочек, ребятки. Строим без какого-то особого плана, поэтому не судите слишком строго Так, я что-то наподобие, наверное, домика построю первоначального, да? И сейчас мы поймем, насколько нас хватит Как-то странно получилось немножко так Давайте хоть что-нибудь по -по построим целесообразное более-менее Так-так-так, здесь вроде ровненько, да, ровненько а, и так тоже будет ровненько. Так, отлично. Что можно еще сделать теперь у нас? А, какие у нас еще есть компоненты? Да-да-да. А, это что я тут такое сделал? Так, семечек, семена тропического дерева. А интересно, я могу их сразу как-то посадить, эти семена? Не знаю, не знаю, давайте посмотрим. Так, семена. Их, наверное, можно посадить только в какую-то... Так, секунду, что это было? Посадить, друзья, Да. Причем, когда я посадил это семечко, у нас типа такой кучки образовалась, как будто, ну, чтобы мы знали, где мы посадили. Интересно, через сколько это все выль... вы... вылезет у нас? И мы прям рядышком можем все это сажать. Отлично. Так, а вот эти большие камни, они, наверное, как-то ломаются или что? Так, что мы будем делать с этой нашей недопостройкой? Наверное, надо сделать какой-нибудь, а, какие-нибудь полы или доски или что-то в этом роде, соломенный блок. Это из соломы мы делаем. Так, это у нас что такое? Это у нас шип какой-то. Так, это что такое? Это лестница. А какие-нибудь доски? Это что, соломенный блок тоже? А доски какие-нибудь есть? Деревяшки. Так, а какие-нибудь доски? Не знаю, может быть, надо сначала еще как-то дерево распилить бревенчатый блок вот так вот у нас выглядит и давайте посмотрим поближе ага это типа уголок какой-то офигеть друзья тут очень очень сильно можно заморочиться по поводу строительства и просто сутками сидеть и что-нибудь интересное строить а как же мне сделать а доски то здесь есть вообще не понимаю доски давайте поищем досы Дос, доска. Что нужно для доски? Для доска, для того, чтобы, ребят, делать доски, нужна а, любая пила. А сейчас пока мы можем делать только а, из бревенчатых блоков. Давайте еще одно дерево срубим. Интересно, на самом деле, выживание получается. Да-да-да. А почему именно, а почему у меня топорик так начинает светиться так? Я смотрю, когда я удаляю, удаляю, даже камни дрожат, но, скорее всего, это можно киркой вот эти камни потом добывать. Так-так-так, дерево мы срубили. И пошло, пошло, пошло. Так, что мы еще можем здесь дерево взять? Давайте его порубим сейчас на кусочки. Мы его можем, я так понимаю, гораздо быстрее разрубать. Отлично. Так, забираем все бревна. А У нас, наверное, инвентарь безлимитный, хотя хреново знает, есть по-любому какие-то ограничения. Скорее всего, ограничения это вот это вот квадратное окошечко. Это у нас получается раз, два, три, 4, 5, шесть, 7 на 7. Получается у, нас, получается у нас 49 клеточек составляет наш инвентарь. А вот это, я так понимаю, это у нас предметы поблизости. Мы их можем, в принципе, взять Это то, что вокруг нас, ребятки, валяется Можно просто не заморачиваться, зайти в инвентарь И вот тут у нас сразу отображается то, что рядом лежит То есть вот у нас это смола, это кора На самом деле очень много всяких предметов Так, ну что ж, давайте эту древесину заберем, остатки до конца Вот этот пень, интересно, можно тоже вырезать как-то? Так, да, мы, мы вырезали И у нас, кстати, когда мы сбиваем пень А у нас добавляются какие-то деревяшки Так, а где дерево, которое я вчера завалил? Точнее, ночью не вижу от него пенька, не осталось Но, походу, я его уже забрал Так, отлично Давайте попробуем еще построиться Что нам надо сделать? Мы можем уже второй ярус, наверное, здесь положить Так, я бы здесь какие-то доски, наверное, положил Ну да ладно Так, надо развернуть Ага, мы можем сделать вот так вот Отлично Это у нас типа очертания домика нашего Я бы вообще это входной группой просто сделал изначально Вот эту часть Я бы, знаете, как сделал сейчас? Я бы сделал вот так вот так, невозможно удалить а, за... Ага, затвердевшие блоки Невозможно удалить, то есть через некоторое время У нас блоки А как же тогда их удалять? Надо, видимо, как-то их а, топором, что ли, рубить Или что? Давайте посмотрим, как у нас Можно это все разрушить Ну, у меня, во-первых, есть а, Супер-пупер супер, а, приспособы для, для этого, но я попробую нормальным способом вот мы их только лишь можем Да, а когда мы, смотрите, ребятки, разбиваем То у нас уже добавляются только деревяшки Добавлены деревяшки И мы уже такие бревна не получаем То есть какие-то поломенные деревяшки только получаем Так, да, я хотел что сделать? Я хотел сделать входную группу Это у нас будет, так сказать, входная группа Домик, ребятки, мы строим Непонятно, что получится, правда Так, а как развернуть его по-другому? Так, секундочку а, он, по-моему, сам должен поставиться Вертикально, мне нужно его вертикально Так-так-так, секунду Как же еще-то? А, понял-понял а, Нужно нажать на... Ага, вот, понял Да, буковка G У нас отвечает за Другой переворот Этого блока Так, значит, строим его так вот Это у нас входная группа, ребятки Будет в наш большой домик Здесь, скорее всего, дверь будет располагаться Так, дверь давайте поищем Братишка Scratch, ребятки, первый раз играет в Islands, а точнее второй, а, а конкретно в, в режиме песочница. Так, дверь. Есть же тут по-любому дверь? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, где-где-где дверь? Дверка. Да, есть двери. У нас тут куча дверей. Большая деревянная дверь. А, нам нужны будут любые веревки. Да, если мы много веревок наберем, то тогда много можем сделать дверей. Давайте создадим. У нас очень много уже всего. Сейчас побольше создадим веревок. И, наверное, нам уже дадут возможность скрафтить дверь. А вот здесь я, к сожалению, пока ее не вижу. Смотрим, что еще нужно на дверь. Да-да-да, давайте посмотрим. Так, чит А, еще нужна веревка. Просто я недостаточное количество веревок. Прямо отсюда можем заказать. Режим создания нужна трава. Нужна, ребятки, травка, которая у нас до хренища в округе растет. Вот это, например, трава. Так, как выйти из этого режима? А вот это тоже трава Так, а как я вхожу в этот режим обратно? Как-то странно Так, давайте-ка мы создадим сейчас и а, веревочки Еще нужна веревочка Режим создания Создали веревочку И у нас разблокируешь большая деревянная дверь Большая деревянная дверь А маленькой какой-нибудь дверки нет? Или только большая деревянная? Так, давайте создадим вот такую дверь И посмотрим, как ее можно разместить а Она у нас как размещается? Вот в этот блок-то она войдет Так, опа Удалено и ребятки У нас есть дверь, замечательно Мы входную группу для нашего дома Практически уже сделали И как бы сейчас нам это все дело Закрыть то а, Можем опять взять эти бревна И попытаться построить это все дело Сверху, так я же могу летать Да ребятки я могу летать И это самая приспособа Точнее это самая способность Мне очень сильно будет здесь помогать В этом режиме, так секундочку я... Во, Вот так вот хочу сделать и то, мне кажется, надо будет еще один слой положить. Это, я так понимаю, ребятки, мы делаем свой собственный дом. Сейчас пытаемся. И я сейчас создаю домик из подручных материалов. Точнее, из древесины. Как-то странновато. Во, вот так вот должно быть. Еще что. А, древесина закончилась. А, нажатием на клавишу TAB мы видим у нас наш инвентарь. А, так, так, так. Давайте посмотрим, у нас где-то еще были Ага, нет, у нас недостаточно сейчас древесины Давайте слетим и попробуем ее нарубить Вот это дерево большое, по-любому здесь много должно быть Что-то как-то высоко, он рубит у меня дерево Это вообще огромное просто Посмотрите, какой пень остается от него, охренеть Давай, падай уже, дерево В какую сторону будешь падать? Оно не хочет падать даже Может быть, посильнее по нему долбануть? Ну, так, может быть, да, надо пенек, наверное, уничтожить А где физика? Физика-то не работает. Скорее всего, оно просто висит на других деревьях. Давайте попробуем подлетим к нему. Не хочет оно падать. Я так понимаю, сейчас мы его раздолбим и у нас деревья просто посыпятся. Мы уже в другое дерево, смотрите, <свят> положили. Как стра каким-то странным, чудесным образом. Давайте тоже его разломаем. Да, и вот так у нас получается очень много всяких деревяшек. Мы, ребят, не только вот эти деревяшки собираем, когда у нас сваливается дерево. Мы также собираем еще много чего другого. Вот это поистине огромное дерево. Здесь очень много всего. Я так понимаю, можно будет использовать Древесину в очень многих Случаях, так, так, так а Также можно пеньки уничтожать И так далее, ну что ж, ребятки, вот такой вот у нас геймплейчик Получается, мы играем сейчас в песочницу В игрушечку под названием Islands а, Пожалуйста, что вы думаете по поводу этой игры Сделайте, а, оставляйте свои комментарии Ну а мы продолжаем строить дом так, бревенчатый блок, бревенчатый блок, но мне нужен какой-то... Так, тут даже есть размеры у бревенчатых блоков, а вот это какой у меня бревенчатый блок был? Давайте один заберем, и мне надо срочно посмотреть. Так, у меня их что-то много слишком, да, а этих самых бревенчатых блоков. Я думаю, мне будет достаточно. Так, давайте сейчас аккуратненько, вот, построим, поставим, на ту сторону тоже надо поставить. Да, ребятки, оставляйте свои, пожалуйста, комментарии по поводу этой игры И, естественно, братишка Скретч будет смотреть и размышлять по поводу игрушечки Играть мне не в нее дальше или же... А, нет, так, а здесь как сделать? Здесь надо типа что-то крышей сделать а, Давайте тогда двойной ряд досок положим Сейчас вот сюда, вот сюда Да, то есть тут надо наводиться как следует, чтобы а, было грамотно так, и, наверное, сейчас поставим как-нибудь вот так вот. А как здесь ставить день, ребятки, я без понятия пока что еще. Поэтому, если вы в курсе, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я с удовольствием прочитаю. Так, делим наверное, сейчас мы касочку. У меня был чудесный шлем, с, он с фонариком. Так будет просто гораздо лучше и вам виднее. Так что у нас получилось. Вот такая, ребят, коробочка у нас получилась. Это что-то вроде домика. Мы строим, но это, ребят, мой первый опыт в данной игре, поэтому не судите. Слишком строго играем в песочницу. А Потихонечку начинаем выживать. Я, ребят, возможно, в ближайшем будущем устрою чисто хардкорную выживалочку в этой игре, но мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков. И братишка Scratch будет продолжать записывать а, видосики по данной игре под названием Islands. Но ну, а что думаете вы по этой игре? Тоже